Здравствуйте, на повестке дня сегодня тесты лыж волков SL UV. Вот удивительно, но на тестах, чем меня радуют, тесты всегда. То есть вот едешь на лыжах, это там то, это там все. И начинаешь себя уже какой-то момент ну, определять, объяснять, что ну не бывает же, что все хорошо. То есть в конце концов, то есть вот где-то вот так лучше, да, где-то так лучше А потом вдруг у трасса, волк ВСЛ попадает все на ноги И ты как-то вот удивляешься, потому что вот выясняется, что можно Вот оказывается, такое может быть, реально может быть такое, что за лыжей не надо следить, она как-то сама едет, и даже если она где-то теряется, и ты где-то промахнулся, проложался, она не разлетается в разные стороны, там эти лыжи по склону не разбегаются, каждая своя дорога, они как-то собираются в кучу сами, да? вот такое, оказывается, бывает. Вот у Волка такое бывает, да. Оказывается, что отдача, она бывает вот равномерная, в принципе, с практически с самого начала движения. То есть вот чуть-чуть задавили, чуть-чуть отдачи посильнее задавили, чуть-чуть отдачу посильнее. Ну, то есть адекватно, да, не какими-то ступеньками. Вот. Выясняется, что может быть лыжа стабильно на всех режимах. То есть вот есть свой радиус 13 метров, ты прибавил до 15, и также все режет стабильно. Ты убавил там на пару метров, и все также режет стабильно. Ты начал снимать только верхушечки дуги, и как бы ей достаточно для того, чтобы зарезаться, и эту верхушечку пройти тоже резано стабильно, да, то есть вот, бывает так, что прихватки <laughs> отличный, кантовый при срыве с траекторией, лыжи не бьет в ноги, вот тоже так бывает, оказывается, да на мерзлом вельвете, то есть вот сошла лыжа с дуги и тебе вместо того, чтобы стиральной доской по ногам, она как бы просто ушла в проскальзию боковой, все, потом ты там исправил ошибку, которую привела к проскальзию там перестал действовать то действие, которое привел к проскальзию, она раз вернулась в дугу и поехала в общем, это Волк ЛСЛ у меня на тестах это все десятки по всем параметрам оценки. Это лучшая лыжа, на мой взгляд, в том тесте, в котором она была в этом сете, из тех конкурентов, которые были. У меня к ней не было ни одного вопроса. Вот это та лыжа, которую, на мой взгляд, стоит покупать, если вы просто реально хотите прогрессировать и понимать, что такое карвинг, понимать, что такое техника нормальная, современная, вот. И при этом получать еще и драйв, и удовольствие и не бороться с лыжей, не воевать с ней, получая от нее обратную связь хорошую, просто развиваться. И если хотите отдыхать, то есть эта лыжа не заставляет вас убиваться, вы можете спокойно в каком-то неком а, круизном реши, режиме, там на 15 метров, четко не теряя нестабильность, нехватку, круизить свое удовольствие между кафе и кафе Pachmel Style. Вот, пожалуйста, хотите спорта будет спорт, не хотите спорта не хотите. То есть, в принципе, вот сочетание расслабленного валяжного катания с вылетом лыжи в телевизор на отдачу, если вы ее загрузили. Ну, как бы вот это Волк сам. Лыжа отличная, мне очень понравилась. Кайфовая, рекомендую. В принципе, вот всем, кому я обозначил. Все, с грустью на сердце. Пойду тестировать следующие. Чтобы не пропустить, может там тоже что-то будет хорошее. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.